Коллеги, добрый день! На данном видео мы проводим обзор ассортимента группы настенно-потолочных светильников серии Barrel. В ассортименте имеются модели как с использованием под лампу GU10, вот такая модель с насечками хромированными из золота, вот такая модель с акриловым кольцом, которая создает такую ощущение подсветки по периметру светильника, также модель под патрон GX53, и модель под лампочку E27. Также имеются в ассортименте две светодиодные модели, одна также с акриловым кольцом и матовым рассеивателем, за счет чего у нее широкий угол, и модель с 35 градусным углом светодиодная. Все перечисленные модели имеют вариации исполнения в одной, двух и трех головах в цветах белый и черный. Также они выполнены на разных типах основания, чтобы подойти к разным вариациям интерьера. В моделях под лампочку достаточно удобный способ замены лампы. Достаточно просто открутить корпус и, соответственно, в патроне G10 поменять лампочку. Что, опять же, является намного более удобным, чем менять лампочку в патроне g 5 at 3